Уважаемые наши ученики, студенты, родители, партнеры, дорогие коллеги, вот и подходит к концу 2021 год. Нам много пройдено, пережито, достигнуто. Символ уходящего года ⁇ металлический бык. Несмотря на его упорство и свирепость, бык принес нам удачу, и мы взяли его за рога. Невзирая на пандемию, мы работаем, развиваемся воплощаем в жизнь наши амбициозные проекты. Говорят, педагог счастлив в своих детях. Наши дети, именно так мы называем своих учеников, студентов, выпускников, потому что в них мы вложили не только знания, а и частичку себя, своей души, своего сердца. И в этом году наши дети очень нас порадовали. Выпускники Академии по результатам прохождения стажировки получили постоянную работу и трудоустроились в лучшие отели Анталии. А наши школьники показали высокие результаты на международных конкурсах. Так ученица 9 класса Катя Пузырева стала победителем национального этапа международного конкурса «Живая классика в Москве». А восьмиклассница Катя Холодняк вышла в финал национального чемпионата по чтению вслух», страница 21. Высокие результаты показали наши дети на международных конкурсах «Страна читающая», «Русский медвежонок» и «Заказнание для всех». Выпускники нашей школы в уходящем году впервые сдавали итоговые экзамены в Москве по новой системе аттестации. И все они блестяще справились. Ни одной тройки, а только хорошо и отлично. А у некоторых из них результаты экзаменов стали даже выше годовых оценок в школе. Но особенно порадовали ребята из нашей школы, которые стали победителем Международной олимпиады знаний в Анталии. Итог. В активе команды 7 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей. Отличный результат. Огромное спасибо вам, дорогие коллеги, за титанический труд во время организации и проведения олимпиады. Мы с вами сделали практически невозможное. В ковидный год Приняли более 800 школьников из 10 стран мира. Олимпиада уходящего года была одной из самых многочисленных. Поэтому мы провели ее двумя потоками в двух пятизвездочных отелях одновременно. Было нелегко, но мы справились. Хотя и участников могло бы быть намного больше, если бы не обстоятельства, которые нам всем хорошо известны. А для тех, кто не смог приехать в Анталию, так же, как и в прошлом году была проведена онлайн олимпиада в ней приняли участие еще 300 ребят из разных стран мира и мы не остановились на достигнутых результатах а продолжали покорять новые вершины для госзаказа от министерства культуры и туризма казахстана академия подготовила и провела авторский курс английского языка для обучения гидов переводчиков в уходящем году меня утвердили на должность вице-президента Турецко-Пакистанского совета по развитию туризма и гостеприимства. При этом Академия стала базовым центром для профильного обучения молодежи из Пакистана и Турции. Все лето на базе Академии успешно работал языковой лагерь «Олимпус». Здесь отдыхали ребята из России, Украины, Казахстана, Израиля и даже США. Многие из них стали нашими постоянными клиентами и приезжают в Олимпус каждое лето. В этом и ваша заслуга, дорогие коллеги, огромное вам спасибо за ваши старания. В уходящем году Академия Туризма стала международным кампусом Женевского института бизнеса в Швейцарии. И это важнейшая победа 2021 года. У студентов Академии появилась новая возможность – обучаясь в Анталии получить швейцарские дипломы бакалавров бизнес-администрирования международного уровня. Желаю вам в новом году никогда не падать духом, не унывать, радоваться каждой прожитой минуте, не терять оптимизма и веры в собственные силы. Удачи вам, любви и счастья в 2022 году!